Итак, друзья, приобрел я по случаю вот такую статуэтку. Сверху она кажется, что медная, но на самом деле нет. Внутри это как бы алюминий, ну это не алюминий, скорее всего, олово. Ну, легкий материал, но покрыто сверху пленкой меди. Вот такая вот красавица, но тема красавица у нас грязная. Так что сейчас мы эту красавицу помоем. И покажу я вам после мытья, что будет с этой статуэткой. Так, начинаем. Для нашей красавицы мы приготовим ванну. Я добавил немножко жидкое, жидкого мыла типа Файри. Вот, потом обязательно добавим нашатырного спирта. Накладываем чуть-чуть. Ну и все это зальем горячей водой. Ну и все это все хозяйство я заливаю горячей водой. Как видите, ванна уже приготовлена для нашей красавицы. Опускаем в ванну на помыть. Ну и сейчас уже вам покажу, как я ее помыл и продолжим наш разговор. Ну все, помыл я эту красавицу, и в принципе теперь можно, когда ее я отмыл от грязи, от пыли, можно будет в принципе принимать решение, что делать: покрывать ее опять медной патиной, делать с под старину, или же все-таки оставить как она есть. Даже не знаю. Пока в затруднении сказать, что мне с ней делать. Но буду думать, почему я взял эту небольшую статую, а где-то сантиметров 60 высотой. Мне понравился ее рельеф. очень хорошо вылитый и очень проработанный. Вы посмотрите, да, сейчас я вот ее поверну. Смотрите, как хорошо проработанный рельеф просто замечательно, да? Это куда-то поставить у кого-то там в огороде фонтан или еще что-нибудь будет смотреться просто бомба. Ну ладно, буду думать, что с ней делать дальше. А вам большое спасибо за просмотр. Друзья, я никогда не говорил, но, оказывается, мне подсказали, надо говорить, что нужно ставить лайки. И подписываться на канал. Так что, в принципе, друзья, если вам не трудно, вы зашли первый раз ко мне на канал, подпишитесь и поставьте лайк. Это меня будет сподвигать на новые видео видеоролики. Большое-большое вам спасибо.